Добрый день. Школа КНБ, как и всегда, приглашает вас на занятия, независимо от времени года, независимо от погоды, дождь, снег, жара, нормальная погода. Мы сюда занимаемся. 13.00, воскресенье, центр зала метро Ламатинская, замоскварецкая ветка, конечное метро на юге Москвы. Приходите занимайтесь, независимо от ваших убеждений или заблуждений, мы ждем всех. Независимо там от социальных, там, половых и так далее, принадлежности абсолютно все могут пойти заниматься. Не спрашивайте каждый раз, что нужно иметь. Иметь нужно только желание заниматься. Ну и обувь, которая просто вам позволит двигаться. Не надо приходить в кроссовках зимой, да, здесь есть, бывают сугробы. Не надо приходить э -э, в каких-нибудь резиновых сапогах летом и так далее. Ну, обычные вещи. Одежда любая, потому что форму мы предоставляем. Ножи все необходимое мы тоже, как правило, предоставляем. Вот. Кто занимается давно, имеют свои Ну, вам, чтобы пойти первый раз И посмотреть, что такое ножевой бой Нож учебный покупать вовсе не обязательно Поэтому приходите, люди у нас разные Постоянно есть те, кто пришел в первый раз То есть не бойтесь оказаться В кругу там Многие говорят, что я к вам поеду У вас тут одни мастера спорта уже Нет, вы ошибаетесь У нас здесь и домохозяйки И те офисные служащие Которые поезжают первый раз Или там, второй, третий, четвертый И умеют Зачастую столько же, сколько умеете и вы, не езжи никуда. Также мы приглашаем и тех, кто считает себя большим профессионалом на живого боя. Всегда лучше вместо того, чтобы гундеть в интернете, поехать и показать свои навыки. Мы всем предоставляем возможность и любое количество людей. И если кто-то захочет что-то показать и кого-то подумает, что он чему-то может научить, тоже без проблем приезжайте, научите. Мы ко всем относимся спокойно, с пониманием. И все это сделано ради не зарабатывания денег, не... Для каких-то иных целей, кроме как пропаганды спорта, мы сами им любим заниматься. Любим заниматься, уж извините, в большом коллективе, поэтому чем больше нас, тем веселее. Приезжайте, будем заниматься вместе. Опять же, повторяю, ничего для этого иметь не нужно, кроме желания. Просто надо поехать без опоздания в 13.00, метрово матинская центр зала. Уверяю вас, что вы воскресенье, да, каждое воскресенье месяца, уверяю, что вы не пропустите... 40-50 человек, которые в зала собираются, идут потом до места идти, ну, порядка 15 минут. Тоже ничего страшного, дойдете со всеми людьми, позанимаетесь, вот, не бойтесь. Здесь абсолютно обычные люди приезжающие, которые ездят именно с целью живого боя. Здесь нет никаких там супер страшных там фанатов, скинхедов, там, маньяков и так далее. Ну, может, и есть, мы их просто не видим среди всех остальных людей. Поэтому приходите, всегда вам найдутся люди по силам. Всегда найдутся те, кто, кто так же, как и вы, умеет мало. А, может, и попробуйте с теми, кто умеет много, мало ли вам повезет. И вы сразу шагнете в элиту на живого спорта, вот, приехав первый раз. Мы такого тоже не исключаем. Так что поезжайте, занимайтесь. А, тоже вот приходят письма, вот я там далеко живу, на Сухаревской, мне там ехать. Хочу сразу сказать, что вам недалеко ехать. К нам люди все лето ездят с Владимира, 4 часа в один конец на электричке и ничего не жалуются. Поэтому ваши все отговорки, что я живу на севере Москвы, там, или в центре, или еще где-то, и мне далеко ехать до Алматинской, но ну, это не более, чем отговорки, которые вы сами себе можете рассказывать, но не нам. Вот. все, кому надо, ездят с области, здесь половина таких людей с московской, и ничего их не обламывает. Поэтому поезжайте. любой, кто хочет научиться чему-то новому, или просто поглядеть, ваше это не ваше, многие приезжают, вот. И говорит, нет, извините, у меня там бокс мне ближе. Ну, не вопрос. То есть, ну, опять же, поехать позаниматься, я думаю, стоит, ничего вы не потеряете. Все мы здесь организуем, даже полевую кухню. Ну, вот не сегодня, у нас просто уже вторые сутки сборов. Поэтому сегодня без кухни, а так в целом даже кухня есть, даже кормят бесплатно. Сегодня мы с арбузиками. Сегодня едим арбузу, да. То есть ничего, ничего страшного нет, никого здесь не калечат. Вот, если какая ссадинка и будет, ну, не бойтесь, ничего страшного, аптечка есть, заклеим. Вот Ножи учебные, мягкие Тоже никого на моей памяти не убили А память у меня, собственно, за 16 лет Большая этих сборов Вот, ездят к нам с 8 Вот мы считали в последний раз Разных школ ножевых, то есть абсолютно то есть Различные люди у нас Открыто, свободно, бесплатно И без всяких политических там Инструктажей, заморочек и лекций То есть лекции у нас касаются только ножевого боя О том, как защитить себя на улице Как вы знаете, живем мы а, э, в опасной местности у нас Москва практически зона боевых действий. Все любят носить ножи, все любят их пускать по делу и без дела. Вход. Поэтому приходите, занимайтесь, хотя поймете биомеханику, что делают ножом и как этого избежать в мирной жизни. Вот. Ну, убежать не научим, а все остальное научим, собственно. Все. Река. Не дабыть тебе с того бережка Тучи низкие прячут лунный свет Полететь бы мне, да вот крыльев нет В афиром бород, слой и кипит Конченней, чем ночь, в огне стоит Бьет копытом он, ищет сынага толпу. отклон, наши берега